Отпустите его! Летил. Ребята, отпустите его! Да, не Он вас не трогал, отпустите его! А, а, Ребята, отпустите по-хорошему! А нашел! Ребята, отпустите, человек! Ребята, нашел, я заговался! Он не кидался на людей! Я видела это все! Ребята, отпустите его! Ребята, нашел! Отпустите его! Никуда не дружи! Военную комендатуру в На хрен, и Он на людей вы за Сергей Он не бросался, я видела! Жить. Вы за ним побежали я просто! Кинулся. Потому что он сказал, что вы затклили! Никого Не бросался! Вы. Не врите! Ребята за суки. Ребята! Отпустите его! Что, что, что Ребята за суки! Ребята 8. Ребята, зашел. Да не Ребята, да объясните. Ай, ай, ай, ай, не не надо. А, um. right. <X2> Nachance, so, где надо? Объясните. Где? Где? Где доказательства? Где свидетели? Мальчики, подождите. Ребята, где свидетели? Кто бросался? Где заявление? Отпустите, это незаконно. Зашел меня, блядь. Это незаконно! Как, как, как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Где свидетели, скажите? Где заявление? Молодой человек, где заявление? Ребята, объясните! Сегодня это будем в Ютубе! Я вам обещаю! Ребята, где свидетели? Скажите, пожалуйста, где заявление? Отпустите его. Горова смотрим они а не на него. Ребята, отпустите человека. Вы имеете вы обязаны? У нас еще конституция действует. Скажите, пожалуйста. По конституции человек не считается виновным. Отпустите, Отпустите его! его! Убери руки! Отпустите, да не его! Отпустите его! Отпустите его! За что, не Бог, полезно, что Он забирать. не кидался ни на кого! Если даже кидался, где заявление, где потерпевший? Вы не имеете права его просто так взять и арестовать! Да, конечно, я вижу, а как они сорвались и побежали за ним, это нормально Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Василий Самать Василий Ильич, вы, вы, вы славянец? Да, Созака, пирог 10, 38. Пирог. Хорошо, мы тогда отследим вашу судьбу и вы нам вы... расскажете, что с вами было и что с вами делали? Ребята, есть должно быть заявление потерпевшего. Где? Где пострадавший? Вы что совсем что ли? Я видела, как вы за ним побежали. побежали да? Я это все видела. Мы в это время находились. Вы вообще, вы, вы беззаконие, вы понимаете? Да, вы для нас беззаконие, да. Потому что вам сейчас невозможно ничего сказать. Вам не надо, от кого вы меня защищаете, скажите. От кого вы меня защищаете, расскажите мне? От кого? Нет, расскажите мне, я хочу знать, может, я не права, расскажите мне, от чего вы меня защищаете? От того, что я не могу сказать свою позицию, от того, -то что сейчас стариков бьют за георгиевские ленты, которые ничего, никакого отношения не имеют. Активисты. Активисты Активисты бьют. Вы так называемые активисты. Да конечно, а его за что? Беспредел. Чего вы сюда приехали вообще? чего